Всем привет, друзья мои, с вами на связи, как и всегда, ваш наипокорнейший стример, Руэнда Драпермов. И сегодня у нас с вами небольшой видеоролик без воды и мыла всяческого, в общем-то, о том, как настроить игру, super People графику, чтобы все было четко, не лагало и картинка была приятной. Погнали. Итак, первое, что нам нужно выставить, это разрешение своего экрана, если оно, естественно, не стоит. Выставляем разрешение именно своего монитора. Далее, значит, временное повышение частоты дискретизации. Я видел, человек рекомендует полностью выключить, так как эта функция в бета-тесте э, еще типа и она особо качественно не работает. Но я пробовал выключать и сразу же потерял все свои э, FPS. Full все просто. Вот у меня монитор 144 Гц у меня залучено на 144 и в игре у меня было 60, 80, 90, короче падало э, ниже допустимого, то бишь ниже нужного мне э, стандарта. Так что, включаем на баланс и не паримся. Далее, вот эти все штучки у меня недоступны, потому что моя видеокарта этого не поддерживает. Но если она у вас это поддержит, то тут уже сами поиграетесь. А, Reflex видео – Это штучка, которая немножко, до да, время отклика, да, срабатывает у нас. Режим низкой задержки, то есть его можно включить, можно выключить. Но я играю без... И, в принципе, никаких просадок, ничего не замечал, кадры не рвались, все четко, все красиво. Но, опять-таки, если вдруг у вас что-то будет, ну, вам не понравится, то вы всегда можете включить и проверить, как оно. Я вам рассказываю чисто настройки, которые стоят у меня. Я уже наиграл а, 6 дней с выхода этой игры, и ничего у меня не лагает, не рыгает, никаких кризов, пингов и прочей внешности нет. Далее, вертикальная синхронизация. Также один каменщик рекомендовал ее включить, чтобы картинка была плавнее и красивее. Но это вам не нужно, потому что никаких разрывов я тоже в игре не наблюдал. А, яркость у меня 2.2 стоит. Отчетливость на двоечке. Но это, по-моему, дефолт. Далее у нас идет а, предел максимальной частоты кадров. Вы можете поставить без ограничений, но я поставил ограничение в 144, так как мой монитор 166 Гц. Мне нравится 144. Это порог. Ограничение частоты кадров в лобби. Если вы хотите, чтобы в лобби у вас рыгало, то ставите на 30 кадров. Если вы хотите, чтобы более-менее 60 кадров, но если вы просто не хотите париться и все было красиво, ставите 144 кадра в секунду. Но это не обязательно, можете поставить 60. Поле зрения от первого лица. Чем больше, тем больше вы теряете FPS. Чем меньше, тем, естественно, меньше вы теряете FPS. Скажу от себя, я играл, ну играю от третьего лица и частенько бывает лутаюсь от первого лица и даже бывает в перестрелке, да, ты входишь от первого лица и есть такой, в общем-то, неприятный рывок, то есть от третьего лица у тебя одно положение картинки, а когда ты выставляешь на 110 и входишь в первое лицо, то у тебя картинка отдаляется и это как бы скачком работает то есть некрасиво и неприятно глазам поэтому я играю на 80 чтобы перейдя с третьего лица на первое не чувствовать никаких переходов в игре общее качество графики пользовательская тут ставится дефолт потому что мы все сейчас будем устраивать по своим меркам Текстуры у меня стоит средний можете выставлять просто как у меня я пробовал на низких э, на низких мыла на высоких сильно много нагрузки на видеокарту поэтому средний в принципе достаточно хватает для того чтобы все было приятно глазу тени я поставил средние многие говорят что тени здесь надо выключать на, на очень низкий потому что тени здесь ничего не решают и типа лишняя нагрузка на видеокарту но тени я ставлю на средние, потому что а, в этой игре есть такая прорисовка теней как модельки а, врага ну и твоя тень тоже прорисовывается и я замечал много раз что можно заспотать чела, можно заспотать челика за деревом, допустим, лишь за камнем, за укрытием, за углом, если включена тень. То есть он будет э, стоять на углу, ты можешь о нем не знать, но если ты увидишь э, солнечную тень, тень, она прорисовывается, и в принципе, за счет этого можно всегда быть в курсе, где находится враг. Поэтому тень мы ставим на среднее. То, что говорят, она не нужна, это все откидываем нахрен и играем с тенями. Дальность видимости. Здесь у меня на низком стоит. Э, дальность видимости влияет на прорисовку текстур. Кто играет в, паб, в компьютерный, в принципе, это все шарит. Ну, чем меньше доставишь, тем в радиусе тебя только трава прорисовывается. Чем э, дальше доставишь, тем больше, короче, прорисовываются у тебя э, заранее, в общем-то, деревья, дома и прочие текстуры. Это все нам особо не нужно. Не нужно среднего достаточно. Э, листва я поставил на низкое потому что на очень низком это общипаны какие-то стволы, оно не, не прикольное и не красивое, и плюс к тому же на низком оно ничего не мешает и не нагружает. Эффекты я поставил на низко, потому что чересчур нагрузка она нам не нужна, и в принципе на ультрах вы увидите там просто не какие взрывы ядерные или э, какие-то огненные да там всплески, плюс трассера оно особо нахрен нам не нужно ставим на среднее. Качество затенения я поставил очень низкое, но тут можно попробовать, потому что бывает Глазу неприятно, все очень засветленное. Я играю на очень низком, и мне достаточно хорошо Мне очки помогают в этом плане, плюс монитор у меня хороший Но вы можете поставить на среднее, в принципе Сглаживание Я поставил низкое Многие рекомендуют поставить на высокое Чтобы не было резкости всякой прочее Но на высоких очень реально мылится картинка То есть все вот эти прорисовочки, которые вы видите да, на дереве, если посмотреть они мылятся, и также мылится все, что находится на расстоянии, оно не очень прикольное. И плюс ко всему, на низком сглаживании, э, за счет того, что резкости добавляется, легче заспотать врага, опять-таки. То есть, он будет бежать, и за счет того, что мыльной картинки не будет, вы будете во внимание, во, во вниматель, вы будете видеть, в общем-то, лучше врага. Пост-обработка постобработка Это наша тоже за свет отвечает. У меня стоит на среднем, потому что на очень низком тоже не очень приятно глазу. Вот и все. Тут можете сами попробовать, как вам глазам будет приятно. Просто обработку от себя поставить, она не особо влияет на какие-то моменты игровые. Глубина поля у меня выключена. Если включить, то типа перствой мылится. Это тоже потеря кадров. Когда ты будешь входить в прицел от бедра, это будет опять-таки... Обдумываться видеокарты, процессором И будет потеря кадров Улучшенное глобальное освещение У меня выключено Я... Разница вообще, что так, что так В принципе, на самой даже картинке Ни хрена не замечаю Видимо, они хреново нам привели пример Либо что-то, в общем-то, из этого Ну его нахер Стиль э, рендеринга По дефолту стоит кози, Но это для меня очень теплый цвет э, Средний у нас идет э, холодный И здесь, э, в общем-то, на третьем режиме для меня очень сбалансированная картинка, но есть друг, которому, допустим, на третий, наоборот, там туман как-то подкумаривает мне. Допустим, наоборот, все классно, я за счет этого туманчика как-то более прорисовывается э, враг. Но кому как. Директ x так как у меня не поддерживается 12-й Директ у меня стоит 11-й, я ставлю 11-й. Применяйте и наслаждайтесь э, игрой. Подведем итоги, в общем-то, как бы я не хотел все быстро и без воды, и мыло рассказать, это сделать не получилось, так как на каждую, в общем-то, из функций пришлось немножко вам пояснять. Но в целом, я надеюсь, вам помог. Если вам понравилось данное видео, обязательно прожимайте Лукачанский, подписывайтесь на канал. И не забывайте про то, что у меня есть стриминговый канал, он будет в описании. Ну а с вас... Что я ну а с вами был дядя Ваня и всем пока.